Это пошутил все это в мой морозиль. Привет. Ты это? Ты ч, блядь? Просто как в морозилку сидеть? Да нет, Да это уж зачем? Так что давайте тесто тоже проверим, что. Лыш нет чем. Что давайте тесто проверим? Да, да фаш что-то отключи. Как? Какую он Нижняя, нижняя. Да. это Даже свой торгует.